Спасибо тебе за эту передачу. Спасибо тебе за всех наших партнеров по всему миру. От одного края и до другого. И за каждого человека, который меня сейчас слышит. Мы благодарим тебя. Мы открываем наше сердце и разум, чтобы получить откровение с небес. Откровение об этой жизни веры. Но больше всего откровение о нашем Спасителе нашем Господе Иисусе, о том, как Он мыслит и как Он все делает. И мы прославляем тебя за Него, и мы верим, что получаем Его сегодня во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Добро пожаловать на урок в библейском колледже Кеннета Копланда. Хвала Господу. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы Изучаем основополагающие принципы веры. Некоторые люди называют их основами веры. Третья глава послания к римлянам. Мы уже читали это. Давайте очень быстро на это посмотрим. Третья глава римлянам, 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Итак, основополагающие законы духа. Это будет потрясающим изучением, если пройтись не только по Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, но и по всему Новому Завету. И обратите внимание на разные законы, о которых говорится в восьмой главе римлянам. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Также мы увидели здесь, что есть закон дел, и есть закон веры. Итак, все эти вещи управляются духовным законом. А что такое закон? Закон предсказуем. Закон это что-то, что каждый раз работает одинаково, когда оно приводится в действие. Поэтому если что-то не работает правильно, значит что-то не так составляющими. Того закона, который управляет тем, с чем вы имеете дело. Это справедливо как в физическом мире, так и в духовной сфере. Мы понимаем, что духовный закон первичен. Бог есть Дух. И Его законы крайне точные, потому что он крайне точный они никогда никогда не изменяются. это то что делает его настолько благим аминь он настолько предсказуем у людей почему-то складывается представление вы никогда не знаете что бог будет делать нет мы знаем мы можем точно сказать, что Бог будет делать. Аминь. Но когда вы пытаетесь решить духовные проблемы плотскими ответами, это в конечном итоге пускает вас под откос. И я уделю этому немного времени, и, конечно же, вы это знаете, мне в качестве примера Нравится использовать авиацию, потому что в законах воздухоплавания я ни разу не встречал чего-то, чтобы нарушало законы веры. Это удивительно. Я помню, когда я учился летать по приборам, и мой инструктор продолжал говорить мне, Кеннет, тебе нельзя верить своим чувствам. Тебе придется верить этим датчикам. Что бы ни говорили эти приборы, они правы, а твои чувства неправы. Бывают ситуации, когда снаружи ничего не видно, и ваши чувства могут начать вести себя действительно ненормально, и у вас начинается пространственная дезориентация. Если вы попытаетесь следовать своим чувствам, вы можете разбить этот самолет. Я переживал это в прошлом. И когда я только начал узнавать о вере, и о том, чтобы не следовать своим чувствам, я подумал, слава богу, я уже знаю, как это делать. Я уже этому научен. И это действительно было то же самое. Когда я пилотирую самолет, мне все равно, что говорят мне мои чувства. Мне абсолютно все равно. Мне нужно было выработать такой же подход, когда дело касается слова Божьего. Ну, я просто чувствую, что Бог услышал меня. Что ж, тем лучше для вас. Надеюсь, для вас это работает. Но потом, 30 минут спустя... Я не знаю, может быть, я ошибся. Я не чувствую, что он меня услышал. Ну же. Это отсутствие веры. Это то, что пытался делать Фома. В любом случае, я тут прыгаю туда-сюда, мне нужно вернуться и двигаться по порядку. Итак, основы веры. Можно было бы сделать следующее утверждение. Составляющие духовного закона должны всегда выдерживаться будь то по отношению к вере, мудрости, любви или любой другой духовной силе. Эти законы должны выдерживаться. Опять-таки давайте, знаете, Джон G. Лейк сказал что-то, что является очень разъясняющим. Джон Лейк интересовался наукой, и он сравнил силу Божью в духовной сфере с электричеством в естественной сфере. И вы должны понять, что во времена Джона Лейка электричество было чем-то новым. Само электричество было на Земле уже давно. Аминь. С первого дня сотворения мира. Аминь. Единственное, что касается первого дня, то не было никаких молний, за исключение, разве что исходящих от Бога, потому что не было никаких штормов и бурь. В какой день Бог сотворил грозу? Он ее не творил. Грозы пришли с грехопадением. Но законы, которые управляли электричеством, уже все были здесь. И во времена Лейка эти законы только-только открывались. Некоторые люди пострадали, пытаясь их узнать. Тот же самый замечательный закон, благодаря которому поджарился сегодня утром ваш тост, может убить вас, если вы будете использовать его неправильно. Что это? Это недостаток понимания того, как этот закон работает. То же самое справедливо и в Царстве Божьем, в сфере Духа. И мы разберем эти вещи чуть позже. Я просто хотел еще раз вам их сегодня обозначить. Итак, мы говорим о законе веры. Вера — это духовная сила. Она генерируется в рожденном свыше человеческом духе. Она высвобождается через уста и подкрепляется соответствующими действиями. И мы изучали это на прошлой неделе. Основополагающий принцип веры, номер один, мы находим в 11 главе Марка. Давайте откроем ее. Верьте в это в своем сердце, Затем говорите это своими устами. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, в своем внутреннем человеке, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Итак, это духовный закон, когда все его составляющие на месте, он работает. Аминь. И позвольте мне дать вам небольшую подсказку, которую я усвоил, долгое время давая маху. Аминь. Бог не может дать маху. И он не пытается сурово с вами обращаться, но есть определенные вещи. Я имею в виду, если у вас есть маленький ребенок, то вы не пытаетесь с ним сурово обращаться, когда не даете ему засунуть в розетку тонкую заколку для волос или пилочку для ногтей. Вы не являетесь жестким родителем, если вам приходится сила тянуть его на метр от этой розетки. Аминь. Но что касается Бога, есть некоторые основополагающие вещи, которым вы можете обратиться, когда вы продолжаете делать определенные вещи, но не получаете никаких результатов. Первое, на что вам стоит посмотреть, это на вашу жизнь любви, потому что это один из основополагающих принципов. Основополагающий принцип веры номер четыре. Вера не будет работать в непрощающем сердце, поэтому проверьте это. Конечно же, вам стоит вернуться к Слову Божьему и проверить, стоите ли вы на Слове Божьем, или же вы стоите на какой-то идее или представлении. Аминь. Хорошо. «Ибо истинно говорю вам...» Давайте прочитаем это еще раз.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 И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. И на прошлой неделе мы разбирали второй основополагающий принцип веры, а именно поступатели предпринимать соответствующие действия, подкрепляющие то, во что вы верите в своем сердце и что говорите своими устами. Вы должны предпринимать действия, которые соответствуют этому. Как только у вас есть Слово Божье, которое покрывает вашу ситуацию, это Слово, причем я должен добавить подтвержденное, Устами двух или трех свидетелей, это слово становится основанием того, во что вы верите, что вы говорите, и действий, соответствующих этому. Вам придется говорить так, как будто у вас это есть. Вам придется поступать так, как будто у вас это есть. Вам придется. Ваши действия и ваши слова не должны предавать вашу веру. Аминь. Давайте еще раз посмотрим на это местописание в первой главе Иакова. «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только». 22 стих первой главы.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 Свободы, вот чем он называет Слово Божье. И обратите внимание еще раз, закон, закон, вот еще один закон. Закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Поэтому можно сказать так. Если для вас важно ходить в благословении Авраама, то вот как вам придется это делать. Аминь. И 14 стих 2 главы. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если он не предпринимает соответствующих действий? Если брат или сестра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 Четвертой книги царств. Четвертое царств, четвертая глава, и давайте поищем эти составляющие закона веры. Давайте начнем с 18 стиха. Четвертое царство, 4, 18. Здесь описывается тот случай, когда у женщины, санометянки, сверхъестественным образом родился ребенок.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 и положила его на постели человека Божьего, и заперла его и вышла. Помните, они с мужем построили пророку горницу, в которой он мог бы останавливаться, когда приходил туда. И они получили награду пророка, так? У них родился их сын. Она пошла и положила его там и позвала мужа своего и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божьему и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Но она сказала, «Хорошо». Она полностью отказалась говорить слова этой проблемы. Она сказала, «Все будет хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему,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 Когда же пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его. Итак, он, ее Библия, верно? Он является для нее Словом Божьим. О, Господь Бог. И подошел Гиези, чтобы отвести ее. Я не знаю, Гиезия, такое впечатление, что он постоянно давал маху. Но человек Божий сказал, оставь ее,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 «Посох мой на лицо ребенка». О, он сразу же знал, что что-то не так с тем ребенком. Она не сказала, что с ним было что-то не так. Она говорила по правилам веры. Аминь. А вы выходите утром на завтрак. И Глория готовит завтрак. И вы заходите на кухню с мученическим видом. Она смотрит на вас. Слава Богу. И она говорит, «Отец, во имя Иисуса». Но вам не нужно сидеть там с таким видом. Я это делал, все это делали, но это, это неправильное обращение законом веры. Вы меня слушаете? Каждый раз, когда вы это делаете, вы ослабляете свою ситуацию. Хорошо, я обращаюсь к вам, я обращаюсь к себе, понимаете? «Слава Богу!» «И сказала мать ребенка, жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя, я не отступлю от Слова Божьего, я не оставлю Слово Божье, я здесь, я остаюсь здесь, я прямо здесь, не отстану от тебя». И вошел Елисей, давайте перейдем к 32 стиху, «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его».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 Отец, спасибо Тебе сегодня за Твое Слово. Мы изучаем Его и живем в Нем, и Оно изучает нас и живет в нас. И мы так благодарны Тебе за Него сегодня. И во имя Господа Иисуса Христа из Назарета мы молимся за наших телезрителей по всему миру. И мы молимся о том, чтобы Ты открывал глаза нашего понимания и наполнил сегодня наше сердце светом во имя Иисуса Аминь. Добро пожаловать на урок, слава Богу, в библейском колледже Кеннета Копланда. Аминь. Аллилуйя. И я не совсем помню, что именно я вчера говорил, потому что я не сказал ничего из того, что планировал вчера говорить. Слава Богу, мне нравится, когда оно так происходит. Поэтому если в тесте будут вопросы по тому, что я говорил вчера, то стоит вернуться и пересмотреть вчерашнюю передачу. Хорошо будет об этом упомянуть. Он дал дары человекам, апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей. Первые 10 лет своего служения я действовал в даре учителя. Я был помазан действовать в этом призвании. Затем... В 1977 году, на кэмп-митинге в Талсе, брат Хейген вызвал меня и отделил меня для действия в даре пророка. И я по-прежнему учу, но я призван и являюсь пророком и учителем. Помните... В Антиохе, там были пророки и учителя. Павел и Варнава были частью этой команды. Варнава учитель, Павел пророк, но они оставили своих апостолов, поэтому это важно. Все это имеет отношение к законам духа которые управляют Царством Божьим. Но я просто хотел оговорить это для вас, потому что вы будете переживать это, особенно в своем призвании и служении, по мере того, как будете двигаться дальше. И бывают времена, когда я в своем разуме уже все распланировал, особенно когда собираюсь о чем-то учить, и фактически... О, Боже мой, как мне это нравится, слава Богу. Я бы предпочел учить, нежели делать что-либо другое. Но это то, что произошло вчера. Я начал учить, и начало действовать пророческое помазание. И в итоге мы оказались в доме той санометянки. Аминь. Что ж, у меня было сегодня понимание этого до того, как мы начали. Но я просто хочу поделиться этим с вами, как со студентами, готовящимися к служению. Позже это будет очень назидательным. Давайте снова вернемся к Марка 1122 Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам,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 а затем получаете. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше Итак, мы говорили о первом основополагающем принципе веры. Верить в это в своем сердце и говорить это своими устами. Затем мы много говорили о том, чтобы поступать на основании своей веры и о соответствующих действиях. И на прошлой неделе мы говорили о женщине, исцелившейся от кровотечения. Она верила в своем сердце, и она говорила, греческое слово лего. Она продолжала говорить, она продолжала говорить, она продолжала говорить. «Если я прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной, «Я буду сделана целостной, я буду целостна». Иисус сказал, «Дочь, вера твоя сделала тебя целостной». То есть она получила именно то, что говорила, верно? Хорошо. Это соответствующие вере действия. Она могла бы сидеть там, в той комнате, веря в это, и умереть без соответствующих действий. Или если бы она начала говорить что-то другое, если бы она склонилась к тому, чтобы говорить что-то другое, из-за того, что начала думать, «Я никак не смогу прикоснуться к краю его одежды! Как я смогу это сделать? Мне нельзя выходить из дома, у меня сейчас кровотечение!» И позволило бы, чтобы из ее уст выходило то, что она думала, а не ее вера, выходящая из ее духа. Мне просто нужен на это какой-то ответ, потому что я никак не смогу прикоснуться к краю его одежды. А в этом случае она бы говорила из своей головы, из своего разума. Почему? Все оказалось невозможным. Что ж, так оно и было. Это было неизлечимо, это было невозможно, все было против этого. Не только с точки зрения закона, но и физически она просто не могла этого сделать. Но она это сделала. Аминь. Она это сделала. И это все изменило, не так ли? Хорошо. Итак, она говорила. Номер два. Она верила. Она видела себя целостной. Номер три. Она пошла и прикоснулась. Номер четыре. Она рассказала об этом. Аминь. Хорошо. А теперь... Давайте перейдем к следующей части. Так, Господь, что именно ты хочешь, чтобы я... Так, давайте посмотрим на Иаира. Вернемся в пятую главу Марка. Это там, где была женщина, исцелившаяся от кровотечения. А также там был Иаир. 21 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. Он был на другом берегу Галилейского моря. Послужил там Гадаринскому бесновавшемуся, и затем вернулся куда? Домой. Да, отлично. Он вернулся домой, в Капернаум.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 чтобы она выздоровела и осталась жива. Разве это не звучит как вера? О, говорю вам, он верил в это в своем сердце. И Иаир подошел к Иисусу, он ждал его там, и он был готов. Как только Иисус сошел на берег, уже не имело никакого значения то, что Иаир мог быть одет в свой лучший костюм. Ему было все равно, он просто пал на землю прямо там, где он был. У него была конкретная цель. У той женщины, сынометянки, была конкретная цель, слава богу. Что-то было не так с их детьми. И у них была конкретная цель, они собирались исправить эту ситуацию. Аллилуйя. Хорошо. Иисус пошел с ним. Это хорошо не так ли? Иисус пошел с ним. Вера привела Иисуса в движение. Там была большая толпа людей, но он не обращал на них никакого внимания. О, вера привела его в движение, не так ли? Он идет вместе с Иаиром к нему домой. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. И тут женщина, страдавшая кровотечением, останавливает Иисуса. Итак, вера привела его в действие, и вера остановила его. 35 стих. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла». Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И в 8 главе Луки, где описывается тот же самый случай, Иисус говорит то же самое, «Не бойся, останови страх». Я хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели на то, как Иисус разобрался со смертью. С чем он разобрался в первую очередь? Со страхом. Страхом смерти. Сатана является духом страха. Он дух смерти. Иисус сразу же разобрался со страхом. Останови страх, только верь, и она будет сделана целостной. Какое утверждение? Останови страх, только верь, и она будет сделана целостной. Верь чему? Верь тому, что ты сказал. Ты уже это сказал, поэтому верь этому. Продолжай верить этому. Не отходи от этого. Верь этому. Останови страх. Страх смерти ⁇ это основной страх. Все остальные страхи основаны на страхе смерти. Вы не летать боитесь, вы боитесь умереть. Именно оттуда берут начало все страхи, так или иначе. И поскольку сатана является духом страха, духом смерти, аминь, тогда вы просто можете составить себе список, Начиная со страха смерти. Что ж, первая смерть на этой планете была убийством. Поэтому боязнь людей, робость, застенчивость, все это берет свое начало оттуда. Это часть закона. Я не говорю о левитском законе. Я говорю о духовном законе. Аминь. Это часть Духовных законов, которые управляют всем. Всем. И нам так легко бояться, потому что мы были натренированы в этом. Но с другой стороны, вы можете быть натренированы в Слове Божьем. Но смысл не в том, чтобы справляться со страхом, а в том, что совершенная любовь избавляется от него. Совершенная, развивающаяся, возрастающая, достигающая зрелости откровения о любви, хождение в любви, жизнь любви. Когда вы думаете о любви, Бог есть любовь, слава Богу. Он... Изгоняет страх. Вот это слово «изгоняет» в 1 Иоанна 4:16. Это то же самое слово, что и «вымывает». Она нарастает и нарастает до тех пор, пока просто не вымывает оттуда страх, так что его там уже больше нет. А что там остается? Вера. Слава Богу. Я в восторге от того, о чем сегодня проповедую. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Итак. Иисус услышал то слово, которое было сказано. Это важно. Очень важно. Когда вы ходите верой, и ваше сердце, и ваш разум всецело сосредоточены на Иисусе, вы думаете о Нем или думаете о Его Слове, особенно в тот момент, когда вы стоите на Его Слове, и это Слово стало для вас настолько реальным, что стоит кому-то только упомянуть об этом, как оно просто выпрыгивает из ваших уст, и вы просто продолжаете ходить им, продолжаете ходить в нем, продолжаете жить им, и оно становится настолько большим и настолько реальным, что когда этот мир что-то говорит, когда дьявол что-то говорит, это слово Иисус тут же готов ему ответить. Это слово тут же готово ответить. Слава Богу. Другими словами, пришли из дома Иаира и сказали, «Твоя дочь умерла, не беспокой больше учителя». Иисус тут же повернулся и сказал, «У меня все под контролем». О, какая возможность все испортить. Как легко можно было бы это сделать. Как-нибудь перечитайте эту историю в Евангелии от Луки. Перечитайте ее здесь, в Евангелии от Марка, и посмотрите на те возможности, которые были у Иаира, чтобы провалить все это. Вот одна из них. 37 стих, «И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова». «А как насчет меня, Иисус, почему мне нельзя туда войти? О нет, он меня больше не любит». Может, потому он и не позволил вам туда войти, что вы слишком незрелые. Кто-то должен был усмирить тех людей. И вы заходите в дом того человека. Аминь. И все остальные знали, что они должны были делать. Они оставались твердыми и решительными. Итак, заметьте. И Вашед говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. Иисус назвал несуществующее, как существующее. И смеялись над ним. Они смеялись над ним. Но когда он выслал их всех, они смеялись над ним, когда он выпроводил оттуда всех родственников, тещу, дядюшку Фреда, выпроводил оттуда всю эту толпу. О чем по-вашему? Думал Иаир. О чем, по-вашему? Думала, жена Иаира. Позвольте мне предложить вам следующую версию. Я не могу доказать, что так оно и было, а вы не можете доказать, что оно так не было. Но исходя из того, что мы знаем о месте действия, исходя из того, что мы знаем о той ситуации, мы знаем, что это синагога в том городе, где жил Иисус. Мы знаем, что нигде не упоминалось о том, чтобы кто-то был настроен враждебно по отношению к нему в синагоге. Мы знаем, что Иаир знал его, и он знал Иаира. Иисусу были рады в этом доме. Возможно, родственники Иаира не так сильно были ему рады, поскольку мы не знаем, что они о нем думали. Очевидно, им это не понравилось потому что они смеялись и глумились над ним. Именно поэтому их пришлось выпроводить оттуда. Ну же, брат Копланд, это же Иисус, я знаю. Но это также и Аир, и его жена. Они должны были оставаться твердыми и решительными. Они не могли оглядываться назад на ее маму, задаваясь вопросом, что она обо всем этом думает. Понимаете, все это должно было быть, Потому что вера была высказана, и в конце концов, буквально через несколько минут бабушка будет действительно в восторге. Она больше не будет насмехаться, когда зайдет и увидит, как ее внучка сидит за столом и ест. О, Иисус, герой. Аминь? Разве это не здорово? Скажите кто-нибудь «Аминь». Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Итак. Это так здорово и так важно. Он входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, что сказал Иаир? «Дочь моя при смерти, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Он взял девицу за руку, Иисус сделал именно то, что потребовала вера Иаира. Ему не обязательно было прикасаться к ней, он мог бы просто проговорить к ней. Прикасался ли он к женщине, страдавшей кровотечением? Нет. Она прикоснулась к его одежде. Но он сказал, дочь, вера твоя сделала тебя целостной. Иисусу не обязательно было возлагать на нее руки, но этого потребовала вера Иаира. Это было по Писанию, и на этом основывалась его вера. Поэтому именно так Иисус и ответил. Это просто то, что есть в моем сердце и в моем разуме. Это просто что-то настолько значимое. Итак, обратите внимание на следующее. «И, взяв девицу за руку, говорит ей». Он сделал что? Он сказал. По-вашему, он верил в это в своем сердце? Что ж, безусловно. Но суть в том, что в это также верил Иаир, и его жена. Они верили в это в своем сердце. Говорит ей, талифа куми. Что значит, девица, тебе говорю, встань. Слова, наполненные верой слова, берут верх над законом греха и смерти. Я скажу это еще раз. Наполненные верой слова, берут верх над законом греха и смерти. Ну же. Аллилуйя. Слава Богу во веки! Спасибо тебе, Господь Иисус! Хвала тебе, Господь Иисус! Иисус верил в это в своем сердце, и он сказал это своими устами. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие, пришли великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Слава Богу. И наше время снова подошло к концу. Тим, говорю тебе, с твоими часами что-то не так. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Мы вернемся через минуту. Нет, точнее, мой внук Джереми вернется через минуту. Спасибо тебе, Господь. Воздайте Господу хвалу. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего», я Кеннет Копланд. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим тебя сегодня за эту передачу. Мы благодарим тебя за слово живого Бога. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за то, что приходит от твоего духа. Мы полагаемся на тебя, Дух Святой, того, кто больше нашего Учителя, нашего ходатая, нашего руководителя, нашу опору, нашего адвоката, того, кто подкрепляет нас. Слава Богу! Мы прославляем и благодарим Тебя за откровение с небес. Мы молимся с благодарностью и с верой в могущественное имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Доброе утро! Начинается урок. Слава Богу, поэтому выплюньте свою жвачку. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. Мы сегодня в Библейском колледже Кеннета Копленда, поэтому воздайте все Господу хвалу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Аминь. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Говоря об основах веры, давайте вернемся к нашему золотому месту Писания, а именно к Марка 11, 22, 25. Это основополагающие принципы веры, составляющие Закона веры, если хотите. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто...» Каждый раз, когда я читаю «если кто...» Помню, как в самый первый раз. Не в первый раз, когда я это прочитал, но в первый раз, когда я вообще услышал, что я прочитал. Это была первая запись. Учение брата Хейгена, которую я услышал. Самое первое. Я помню это, как будто это было вчера вечером. Я был просто потрясен. Если кто. Если кто. Я этот, если кто. Я могу. Я могу это делать. Я могу использовать саму веру Божью в любое время, когда захочу, в любое время, когда мне будет нужно. Да, да, да, да, да. Я был просто вне себя от радости, слава Богу. Как вы можете заметить, я по-прежнему вне себя от радости. Для меня это просто что-то впечатляющее. Хоть прошло уже 55 лет, меня это по-прежнему удивляет и впечатляет. Знаете, в первом Иоанна говорится, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Поэтому я этот, если кто и всякий. Аллилуйя! Слава Богу! «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, гори сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет. Я хочу вам здесь кое-что сказать. Заметьте, Иисус ничего не сказал о том, чтобы молиться об этой горе. Нет ничего неправильного в том, чтобы молиться об этой горе. Но, возможно, и вполне может быть, что молитва о ней не избавит от нее. Аминь. Потому что молитва не заставляет веру работать. Вера заставляет молитву работать. Возможно, все, что вам нужно сделать, это проговорить к этой горе во имя Иисуса и удалить ее. Аминь. Вместо того, чтобы пытаться взбираться на нее...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 ваши. Итак, мы говорим о первом основополагающем принципе веры. Конечно же, верить в это в своем сердце и говорить это своими устами. Но сейчас мы сосредотачиваемся на этом втором основополагающем принципе веры, а именно на том, чтобы поступать по Слову Божьему. Соответствующие действия как мы читаем в послании Иакова. Вера без дел мертва. Именно слово и действие поддерживают то, во что вы верите в своем сердце и говорите своими устами. Мы смотрим на это, и если это не поддерживается в каких-то других ситуациях, описанных в Библии, тогда у нас нет никакого основания но мы находим поддержку и подтверждение этому и именно этому закону в других чудесах и в других случаях, описанных в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Слава Богу, так оно и должно быть, потому что это часть этих основополагающих принципов. А сейчас мы обратимся к 17 главе 1 Царств, и мы увидим некоторые вещи в жизни и служении Давида. И мы хотим здесь увидеть и обратить внимание на законы веры. Но вместо того, чтобы возвращаться, и давайте начнем с 32 стиха. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него». Давид говорит о том исполине.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 Его Дух обрезан. Так говорит Писание. Вы отмечены. Дьявол может видеть это в Духе. Аминь. Поэтому он узнает силу и власть Слова. Слова Божьего. Что такое Слово Божье? Эта книга является рукописью двух кровных заветов. Каждое слово в ней подкреплено кровью. Аминь. Первый завет заключен в крови животных. Второй завет заключен в драгоценной крови Бога. Аллилуйя. У нас есть завет с Богом Всемогущим. Аллилуйя. Поэтому нам нужно говорить слова этого завета, а не слова страха. Почему этот 17-летний парень Мог сказать, я пойду и убью этого филистимлянина. Давид не планировал, что у него будут с ним какие-то проблемы. Потому что он уже был достаточно умен, чтобы понимать. Он никак не мог сам убить льва и медведя голыми руками. Он никак не смог бы этого сделать. Он это знал. Но он это сделал. Поэтому в чем разница между Давидом и... Его остальными братьями. Его остальные братья не были контролируемы Словом Божьим. Они были контролируемы страхом. Один человек, один человек выходит и... шесть недель... Проклинает их Бога. А они прячутся. Как минимум 50 из вас думают, что вы могли бы с ним справиться. Страх заразен. Так же, как и вера. Они считали, что Давид просто был полон нахальства.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 И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди! Иди!» Я имею в виду, что Саула это тоже возгрело. Эй, послушайте, старого Саула это тоже возгрело, да? Я абсолютно в этом убежден. Голиаф пытался заставить Саула выйти и сразиться с ним. Саул был на голову выше любого человека в Израиле. Он был большим человеком. Голиаф хотел сразиться с ним. В любом случае, я не знаю, так оно или нет, но читая это, похоже, что так. Дорогой Господь, и одел Саул Давида, в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить. Нет, нет, нет, Давид сказал, я не могу пойти в этом. И сороковой стих. И взял посох свой в руку свою. И этот посох опасен, мои братья и сестры. Люди не принимают этот посох в расчет. и говорю вам этим посохом, он сломает вам шею, это факт.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 И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин, так что дьявол будет говорить. Помните смокомницу? Иисус ответил той смокомнице. Смокомница уже проговорила к нему и сказала, «Ты не получишь здесь ничего сегодня поесть». Иисус ответил ей, «Вам нужно ответить». Отвечайте дьяволу, отвечайте законом страха и сомнения, слава Богу. Говорите им. «Разве я собака?» Что ж, да. «Что ты идешь на меня с палкой?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Это последнее, что он сказал. «И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым».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 а Давид сказал, «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил ныне, в этот день, Придаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского, птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля. О, у него здесь мировой замах! Слава Богу! Аллилуйя! Слава. Понимаете, если вы будете достаточно долго прославлять Бога, придет слава. Аллилуйя. Слава Богу. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. И так далее. И мы знаем, что произошло. Давид сделал это. Это все ничего бы не стоило, если бы он развернулся и убежал. Давид верил в это в своем сердце, и он говорил это каждому, кого видел. Сначала он говорил это своим братьям, затем он начал говорить это стоявшим вокруг. Он просто начал говорить, я убью его. Да что с вами такое? Что вы мне дадите, если я это сделаю? Они сказали ему, эй, ты получишь деньги и жену. Да, ответил Давид, это здорово, это здорово. Теперь моя семья будет освобождена от налогов. И да, я слышал об этой дочери царя.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 Филистимляне, увидев, что силачих умер, побежали. Что ж, он на этом не остановился. Он продолжал делать то, что сказала его вера. Он погнался за ними. И он всего лишь 17-летний парень. И в 54 стихе мы видим тому подтверждение. «И взял Давид голову филистимлянина». Вы можете его видеть. «Я убил его». «Я убил его». Слава Богу. «И взял Давид голову филистимлянина» и отнес ее в Иерусалим. А оружие его положил в шатре своем. Говоря современным языком, он притащил оружие этого исполина в свою комнату. 17-летний парень. А вы можете себе представить оружие Голиафа? Что ж, оно здесь описано. Древка копья его, как навой у ткачей. Аллилуйя! И оно висело в комнате Давида. Знаете, о нем потом больше не упоминается. Я просто могу видеть, как это оружие и все остальное всегда было с Давидом, куда бы он ни шел. Кто сделал Давида царем? Голиаф. Давид победил его Словом Божьим и оружием Божьим. Перенесите это на нас. У нас есть все оружие Божье. И это все оружие веры. Все оно. Шлем, броня, пояс. Апаче всего. Скажите это. Вместе со мной. Апачи всего, возьмите щит веры. О, апачи всего, возьмите щит веры. Вам пора экипироваться. Аминь. Возможно, это то, что вы говорите. О, что я буду делать с моей броней. О да, о да, о да, я был сделан праведностью Божьей во Христе. О да, о да. Помните те картинки, на которых вы видели римские доспехи? И знаете, на этой броне всегда был выдавлен брюшной пресс. О да, вы не видите нигде броню с животом. Нет, нет. Вы втягиваете свой живот, чтобы она плотно к вам прилегала. Вы отлично в ней выглядите. И суть в следующем. Вы надеваете этот шлем, опускаете забрала. И вот в комнату входит Божье всеоружие. Что остается дьяволу думать? Кто в этих доспехах? Ну, я не знаю, сработает ли это... Все, забудьте, это не Бог. Я просто такой недостойный... Нет, нет, нет, в этих доспехах не Бог. Это неверящий преподаватель воскресной школы. Даже если вы полностью облеклись в это все оружие, важно, что выходит из ваших уст. Аллилуйя. Разве оно не замечательное? А что в нем такого? Что ж, на вас надет шлем спасения. Это означает, что вы новое творение. Бог не творил никаких недостойных новых творений. Если он будет это делать, это глупо. А Бог не глуп. Аминь. Многие люди глупы. Но Бог нет. Я делал некоторые действительно, действительно глупые вещи, но Бог здесь был ни при чем. Аминь. Нет. Мы также подобны Иисусу, как Адам был подобен Богу. Потому что мы были сотворены во Христе Иисусе. И если вы во Христе, тогда вы семя. Авраамова и по обетованию наследники. Наденьте свои доспехи и прибудьте для несения службы. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Спасибо тебе, Иисус. Итак, оно выдержало проверку. Не так ли? Он верил в это в своем сердце. Что ж, это очевидно, потому что Давид продолжал и продолжал говорить это каждому, кто слушал. И ему было все равно, что его братья называли его трусом и всякими другими словами. Но, эй, кто оказался трусом? Давид или Елиаф? Аминь. Теперь вы можете видеть, почему Бог не хотел, чтобы Елиаф был царем Израиля. Я имею в виду, ни в коем случае. И теперь вы знаете, почему им стал Давид. Давид. Спасибо тебе, Господь Иисус. Итак, оно выдержало проверку. Та женщина санометянка, выдержала проверку веры. Она верила в это в своем сердце, и она держалась за Слово Божье. Аминь. Аллилуйя. Однажды я так увлекся, когда учил для наших передач. О, по-моему, это было где-то в прошлом году. Я должен был записать пять передач, а я записал шесть и даже этого не заметил. Я просто... Я просто забыл, Тим. Я забыл о часах, как я чуть не сделал сегодня утром. Хорошо. Во имя Иисуса Джереми вернется через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу Победоносный голос верующего. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Твое могущественное записанное Слово. Спасибо тебе за непогрешимость этого слова, и мы прославляем тебя, и мы воздаем тебе сегодня честь на этой передаче за откровение с небес. Мы молимся во имя Иисуса, и мы верим, что получаем его. Аминь. Добро пожаловать на занятия в Библейский колледж Кеннета Копланда. Слава Богу. Утром в четверг. Добро пожаловать, студенты. Мы изучаем... Основы веры. Мы говорили о них всю прошлую неделю и продолжаем говорить на этой неделе. Основы, основополагающие принципы. Я проиллюстрирую это следующим образом. Впервые я услышал это от моего внука, когда он проповедовал. На меня это произвело такое впечатление, и Господь использовал это, чтобы говорить со мной об основах веры. Я рассказывал вам об этом на прошлой неделе. Я хочу повторить это сегодня еще раз. Что вы смотрите, когда смотрите какой-то чемпионат мира? Что вы смотрите, когда смотрите известный теннисный турнир? Игру мастеров основ. Аминь. Мастеров основ. И позвольте мне добавить следующее. Что вы смотрите, когда смотрите какой-то юношеский чемпионат мира? Игру мастеров-основ в этой возрастной категории. Это дети, которые тренируются. Аминь. И я продолжаю возвращаться к олимпийцам, потому что олимпийцы делают это на время и не жалея себя. Это у них на ногах мозоли. Это им. Придется поднажать. Это им придется выложиться еще больше. Это основополагающие принципы. Я вспоминаю, мы с Глорией научились кататься на лыжах уже в достаточно немолодом возрасте. Конечно, дети научились кататься на них, когда были еще маленькими. Мы пару лет ездили в горнолыжный центр в Кистоне, прямо там, за Денвером. Этим центром владели и управляли братья Махеры. Они были близнецами, и оба были олимпийскими чемпионами. У них всегда шла борьба на равных, кто из них лучший. Они действительно были очень хорошими лыжниками. Знаете, чему они учили? основам они продолжали учить этому возвращаясь к этому снова и снова кто поворачивает более скоординированно тот и выигрывает состязание это основополагающий принцип поворота все сводится к этому неважно что это за вид спорта неважно что это за бизнес вам нужно узнать его основополагающие принципы. Результативную игру делает не какая-то милая история. Буквально несколько недель назад, во время матча по американскому футболу в колледже, была использована одна хитрость. Им такое больше не сойдет с рук. Никогда, никогда, никогда. Во второй раз такое уже не сойдет с рук, хотя им тогда и засчитали этот гол. Есть такое правило, что если ты поймал мяч, ты должен показать рукой знак, что ты его поймал. Этот игрок этого не сделал. Он поймал мяч и просто стоял там, так, как будто он показал рукой этот знак. И тогда все развернулись и ушли из той зоны. И тут... Он сорвался с места. Но такое пройдет только раз. В следующий раз за такое смешает с землей. Они рискуют тем, что им будет объявлено нарушение. А этот парень рискует быть сбитым с ног каждый раз, когда у него в руках будет оказываться мяч. И так будет всю его оставшуюся карьеру. Говорю вам, они предпочту, чтобы им грозило объявление нарушения, нежели позволят этому парню снова так сделать. Игра это не просто забава, это соблюдение основ. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте вернемся к нашему основополагающему месту Писания. Марка 11.22. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью.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 Я имею в виду, вот оно прямо здесь. Прости нам грехи наши. Как? И мы прощаем согрешающих против нас. Если вы не прощаете, если вы отказываетесь прощать. Для веры это что-то основополагающее. Фактически это очень интересно. Я никогда раньше этого не замечал. За все эти годы, которые я слушал брата Хейгена и изучал его труды, у меня есть их целая библиотека. И знаете, уча на одну и ту же тему в одной проповеди вы можете сказать какие-то вещи, которые вы не говорили в другой. И он сказал следующее: он сказал, перечитайте Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Есть много препятствий для веры, но это единственное, о котором Иисус что-либо сказал. Это очень важно вы согласны это единственное препятствие о котором он что-либо сказал когда стоите на молитве прощайте если что имеете на кого и это следующий основополагающий принцип веры вера не будет работать в непрощающем сердце аминь давайте обратимся к к пятой главе послания к римлянам и прочитаем пятый стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь. Галатам 5, 6. Все знают это место Писания, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Но я читаю это следующим образом: единственное, что имеет силу, это вера, действующая любовью. Единственное, что имеет какую-то силу, это вера, но она действует любовью. Нет любви, нет веры. Хорошо. А теперь давайте обратимся к 32 стиху 4 главы Ефесянам. Это очень интересно. 4 глава Ефесянам начинается со слов «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И затем Павел начинает говорить. Он обращается к рожденным свыше, крещенным Духом Святым, говорящим на иных языках христианам. Аминь. И тогда это было нормой. Что, если вы рождены свыше, вы получаете крещение в Духе Святом, и затем вы говорите на иных языках. Аминь. И Павел начинает говорить, «Эй, перестаньте лгать, отложите этот прежний образ жизни». Другими словами, он не сказал, «Молитесь, чтобы Бог его удалил». Павел сказал, «Вы отложите его». Что он делает? Он разбирается с поведением, которое блокирует благословение и крадет веру. Аминь. Вы знаете, что вы не можете грешить за кого-то другого. Всякий грех эгоистичен. Вы сделали это не потому, что дьявол заставил вас это сделать. У него нет такой силы и власти. Он мог обманом подтолкнуть вас к тому, чтобы сделать это, но это сделали вы. Вот почему мы должны судить себя, а не осуждать себя. Нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Вы можете осуждать себя, вы можете 50 лет осуждать себя и так ничего и не изменить, а только все усугубить. Аминь. Вам нужно судить, а не осуждать себя, но быть очень-очень честными, предельно честными. Эй, мы судим других людей потому, что они делают. А себя мы судим по своим хорошим намерениям. Это больше не будет работать. Пора об этом забыть. Нет, нет, нет, нет. Только когда люди веры посмотрят на себя в зеркале и скажут, хорошо, Кеннет, ты это сделал. Ну, знаете, я просто... Нет, не начинай это. Лучше так, чем мне даст пощечину кто-то другой. Просто дайте ее себе сами. Вы знаете, что вы это сделали. Иисус, я сделал это. Я это сказал. Что ж, я работаю над этим. О, замолчите. Мы говорим сейчас о служении совершенство. Даниила отличал превосходный, совершенный дух. Чем ему только не угрожали. Ты больше не можешь так молиться. Ты не можешь это делать. Ты не можешь... А он просто открыл ставник, как бы говоря, вы, парни, слушаете? Аминь. Не осуждайте, а судите себя. Я тоже сужу себя, если я это делал, во имя Господа Иисуса Христа, я стою перед тобой, Господь, и я каюсь. Я это сделал. Да, Господь, я каюсь за это. И на основании 1 Иоанна 1, 1,9 я верю, что получаю мое прощение. Я прихожу к тебе, с этой книгой в своих руках. Это то, что ты сказал, и это то, что говорю я. Я сделал это, я это сказал, я каюсь во имя Господа Иисуса Христа, и я принимаю то, что твое праведное правосудие очищает меня от всей неправедности. Спасибо тебе, Господь, я верю, что получаю это. Спасибо тебе. Отложите свои чувства в сторону. Я знаю, что вы чувствуете себя червем, собакой и всем остальным. Отложите это в сторону. Не уступайте этому. Не впадайте в это. Люди веры не могут себе позволить впадать в это. Вам придется утром встать и... Вам придется быть там, где вы должны быть. Аминь. Вам придется прийти туда. Вам придется вовремя открыть дверь в тот зал. Вам придется стоять там за кафедрой и говорить... «Так говорит Господь, Бог ваш, вам придется делать это с верой в своем сердце. Аминь». С любовью в своем сердце, слава Богу, независимо от того, нравится это дьяволу или нет. Аминь. Мне все равно, как я себя чувствую. Просто отложите это в сторону. До тех пор, пока эта книга говорит, «Ранами его вы исцелились». Я сегодня проповедую. Аллилуйя! Аминь. Мы ходим в совершенстве в служении. В самые первые годы на меня настолько сильное впечатление произвел мой духовный отец, Орел Робертс. Конечно, я ездил везде, вместе с ним, будучи частью его летной команды. Мы летали на эти собрания, которые шли целую неделю. Первым делом в понедельник утром он учил пасторов разных церквей, которые поддерживали его. И я слышал, как он учил о служении совершенства. Он сказал, служение Иисуса было и является служением совершенства. Что ж, это значит, что оно должно совершаться верой. Это также значит, что оно должно совершаться любовью. Так и должно быть, чтобы оно было совершенным и превосходным. И он начал говорить об этом. Он сказал, если мы собираемся требовать совершенства от наших студентов, я говорю об университете Орла Робертса, то же самое и здесь, в библейском колледже Кеннета Копланда. Если мы собираемся требовать совершенства от вас, студентов, и затем от вашего служения, когда вы уедете отсюда и продолжите представлять тело Христова, представлять этот колледж, то для этого мы сами должны жить в совершенстве. Вы видите, из чего я здесь исхожу? В основании всякого совершенства, Конечно же, лежит Слово Божье, да, вера, да, Бог есть любовь, аминь. Это Слово пришло от велилепной, совершенной славы. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Что ж, это Господь мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Нужен же, нужен, нужен, ну вас Воскликните вместе со мной. Аминь. Слава Богу. Итак, послание к Ефесянам, кто крал? Это 28 стих. Кто крал? Впредь не кради. Впредь не кради. Что ж, это правильно, это правильно, брат Павел. Ему нужны деньги, чтобы он мог начать сам покупать себе еду. Он сказал не это. То крал в пресник ради а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Это совершенство. Для чего вы работаете? Аминь. А сейчас я хочу добраться до этого 32 стиха. 31 стих. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик и злоречия со всякою злобою, да будут удалены от вас. Почему? Эй, мы уже говорили об этом. Это не слова веры. Это слова, которые убивают. Независимо от того, имеете вы это в виду или не имеете, они должны быть искоренены из ваших уст. Я имею в виду, что это богохульные слова в устах призванного и помазанного Духом Святым, служителей Евангелия. Аминь. Посмотрите на это. Но... «Будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог». Как и Бог. У нас есть та же самая прощающая сила и власть, что и у Бога. Разве это не замечательно? Как и Бог во Христе или ради Христа простил вас. Не позвольте слову «Христос» здесь ускользнуть. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог ради помазания. Ради помазания помазание не работает. Без веры. Вера не работает без любви. Слава Богу, я могу вам это доказать. Я могу вам это доказать. Откройте 13 главу 1 Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я просто издаю много шума. Те же самые слова. Нет помазания. Нет любви, нет веры, нет благодати. Просто церковный шум. Ради помазания, скажите это, ради помазания будьте добры. Слава Богу. И я хочу вам кое-что прочитать. Откройте вместе со мной Евреям 11.1. Мы говорили о том, что вера это духовная сила. А теперь, когда мы говорим о том, как она работает, я хочу, чтобы вы увидели это из расширенного перевода Библии. Вера является осуществлением того, на что мы надеемся, и доказательством того, что еще не видно. Вера является уверенностью, подтверждением, документом на право владения тем, на что мы надеемся, будучи доказательством того, чего мы не видим, и убежденностью в реальности этого. Вера, вот оно, вера воспринимает как реальный факт то, что еще не открыто чувством. О, слава Богу. Хорошо. А сейчас откройте 2 Коринфянам, 4 главу. И не забывайте, где мы сейчас. Мы верим в это в своем сердце. Говорим это своими устами. Подкрепляем это соответствующими словами, действиями и так далее. 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Давайте прочитаем 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном, в безмерном преизбытке вечную славу. Да, но есть условия, Есть условия. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Если оно временное, оно может измениться. Все там может измениться, за исключением духовных законов. Они не изменяются. Пройдет еще достаточно времени, прежде чем изменится закон всемирного тяготения. Аминь. Много, много, много времени. Что ж, пройдет намного больше времени, прежде чем когда-либо изменится закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Прежде чем когда-либо изменятся законы веры, прежде чем когда-либо изменятся законы сказанного слова. Наше время подошло к концу. Аминь. До завтра. Слава Богу. Что ж, сделайте что-то. Скажите что-то. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы прославляем Тебя и прославляем Тебя и прославляем Тебя. Давайте сделаем это. Давайте поднимем наши руки и просто воздадим Ему хвалу. О, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам такие удивительные, удивительные вещи. И мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и прославляем Тебя за сегодняшнюю передачу. В могущественное имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать на занятия. Аллилуйя! На очередной урок в библейском колледже Канета Копланда. И, может, вам стоит помолиться о том, чтобы учиться в этом колледже. Слава Богу! У нас хватит места еще не на одну тысячу человек. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы говорим об основах веры. Это последний день нашей двухнедельной сессии. Лично я, наверное, узнал больше, чем кто-либо здесь. Это удивительно. Бывают времена, и вы будете переживать это по мере того, как будете возрастать в этом учительском помазании. И то, как Бог вас использует. В большинстве случаев вы делаете это верой. Все вот эти наклеенные закладки в моей Библии, это не заметки для проповедей. Это места писания об исцелении. Я просто могу быстро открывать одно за другим и питать мой дух местами писания об исцелении. Но когда я только начинал, О, у меня был мой конспект. Я не хочу забыть это. И я не хочу забыть это. Так, подождите минутку. И у меня торчала здесь скрепка. Итак, нет, это замечательно. Изучайте и исследуйте. Но полагайтесь на того, кто живет в вас. На того, кто больше. Он ваш учитель. Аминь. Конечно же. Это делает Иисус своим Духом. Аминь. Полагайтесь на Него. Начнем с того, что Он является тем, кто дал вам это послание. О, брат Копланд, это нормально, если я буду проповедовать ваше послание? Я пожурю вас, если вы не будете этого делать. Аминь. Здесь есть куча базовых тезисов. Я просто брал и конспектировал проповеди брата Хейгена. Как-то раз мы были на собрании полное евангельских бизнесменов, и там на столе лежали все мои кассеты и другие материалы, а на его столе лежали его кассеты. И кто-то услышал мою проповедь, подошел к брату Хейгену и сказал, «Я не знаю, что мы будем делать, там есть человек по фамилии Копланд, нам нужно подать на него в суд, или как?» Брат Хейген спросил, «Почему?» Тот человек ответил, «Потому что он проповедует ваше послание слово в слово». Брат Хейген сказал, «Слава Богу, наконец-то кто-то это понял!» Аминь. И мы стояли там около стола с нашими материалами, и брат Хейген, проходя мимо, посмотрел на мой стол, и я как раз стоял там. И он сказал, «Кеннет, сынок, ты хотя бы мог изменить название». Я ответил, «Зачем? Это как раз самое подходящее название». Он просто громко захохотал. Я даже название не менял. У меня по-прежнему те же самые названия. Брат Хейген сегодня на небе. Аминь. А у моих посланий по-прежнему те же самые названия. Какие были у него? Божий вид веры. Аминь. Честность и непогрешимость Слова Божьего. И так далее. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Что ж. Я чувствую в своем духе, что Господь хочет сегодня утром что-то на этот счет сказать. Филипп пошел в Самарию и проповедовал Христа. Что он проповедовал? Что ж, он проповедовал Христа. Да, я знаю, что он проповедовал Христа. Он проповедовал то, что он говорил, что Петр проповедовал в доме Корнилия, как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса Христа из Назарета. Это то, что Филипп проповедовал в Самарии, Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета и они абсолютно не стыдились говорить, что то же самое помазание и тот же самый дух сегодня во мне и на мне. Было ли слово «креститель» фамилии Иоанна? Конечно же нет. Тогда почему та женщина при дворе Ирода назвала его Иоанном-крестителем? Это не была его фамилия. Это было то, что он проповедовал. Аминь. Поэтому его и называли Иоанном Крестителем. Иисус был назван Помазанным. И мы упускали это из-за того, что это слово не было переведено. Слово «Христос» является греческим переводом древнееврейского слова «Мессия». Поэтому апостол Павел, проповедуя людям, говорившим на греческом, сам будучи иудеем, говорил им, что Иисус – Мессия, тот, о котором пророчествовалось, что Он придет, помазанный. Но затем Иисус перевел и истолковал это для них. Иоанн переводит и истолковывает это в Своем Евангелии. Христос – Мессия, помазанный. Поэтому, конечно же, прислушивайтесь к Духу Божьему, но ни капельки не робейте в плане того, чтобы сказать «Слава Богу!» и взять свой конспект и проповедовать основы веры. Слава Богу! Аминь! Потому что здесь нет ничего первоисточником, чего был бы я. Надеюсь, что нет. В противном случае... Оно не стоит той бумаги, на которой написано, если первоисточником этого являюсь я. Нет, нет, слава Богу. Что ж, мне нужно вернуться здесь к нашей теме, не так ли? Но Господь хотел на этот счет кое-что сказать. Номер пять. Нет, я закончу с непрощающим сердцем. Вера не будет работать в непрощающем сердце. Мы уже упоминали тот факт, что вера не будет работать в атмосфере непрощения. Атмосфера непрощения — это когда кто-то все время говорит о ком-то другом и о том, что они делают. Что ж, вам нужно простить их за это. «О, ну я ничего на них не держу!» Что ж, тогда замолчите. Это не доставляет благодать, это никого не назидает. Поэтому не говорите об этом. И я понимаю, что иногда, в итоге, вам нечего сказать. Благодарение Богу. Но что происходит? Мы проходим здесь обучение. Мы солдаты в армии Господа. И солдаты подвергаются атакам. Из учителей больший спрос чем с других. Аминь. Конечно же, учась здесь, вы узнаете обо всех этих вещах. Но я по-прежнему говорю о том, что вера не будет работать в непрощающем сердце. Давайте обратимся к 4 главе Марка, 14 стих. Давайте прочитаем 13 стих. Это настолько открывает глаза. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Если у вас будет понимание этой притчи, тогда у вас будет ключ, код, если хотите, который раскроет любую притчу. Сеятель Слова сеет. Итак, вот предмет обсуждения всего этого учения. Слово Божье – предмет обсуждения этого учения. Предметом обсуждения является не почва, а Слово Божье. «Сеятель слово сеет, Посеянные при дороге, означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит «Тотчас» приходит сатана и похищает или крадет». Помните, он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. К которым, когда услышит «Тотчас» приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте, означая тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Я хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание в отношении этой группы людей. Вера пришла. Они приняли слово с радостью, Поэтому вера пришла. Я просто буду кое-что отмечать по мере того, как мы будем двигаться по этим стихам. «Тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня». Ефесянам 3, 14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого «От Отца именуется всякое Отечество или вся семья на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Что ж, для того, чтобы быть укорененными и утвержденными в любви, вам придется быть укорененными и утвержденными в Слове Божьем. Аминь. Хорошо, давайте проследим это дальше. Но не имеет в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, это не Бог пытается вас чему-то научить. Бог, безусловно, чему-то вас в этой ситуации научит, но начнем с того, что не Бог является тем, кто навел на вас это. Не Он гонит. Он никогда ни на кого не насылал гонения. Это не Его стиль. Любовь не гонит. Любовь избавляет. Вначале было слово. Сеятель сеет слово. Это религиозная традиция. И опять-таки, я уже ранее упоминал о том, что религиозные традиции и представления являются результатом попытки дать плотские ответы на духовные проблемы. Это невозможно. Помышления плотские — суть смерть. У естественного разума, нет на это никаких ответов. Именно поэтому нет никакой пользы от того, что вы будете лежать в кровати и беспокоиться всю ночь, потому что у вас в голове нет никаких ответов. Если бы они были, вы бы уже на это ответили. Аминь. Вы как тот человек, который в шкафу с документами перебирал файл за файлом. Он перебирал их все, от начала и до конца, и в обратном порядке. Затем он достает все файлы и по одному возвращает их обратно. Этого там нет. Что бы вы ни искали, этого там нет. Это может шокировать вас, дорогой, но этого у вас в голове нет. Если бы оно там было, вы бы уже решили эту проблему еще до того, как легли вечером спать. Но вы можете возложить всю заботу об этом на Бога, потому что ответы здесь, а не здесь. Они здесь. В этой части. Они здесь. Именно поэтому в синодальном переводе Библии говорится «светильник Господень Дух». Человека, испытывающий все глубины сердца. Что ж, вот оно где. Вот откуда исходит голос Божий. Вот отсюда, а не откуда-то отсюда. Если вы замолчите и прислушаетесь, я делаю это и сегодня. Я делаю это уже более 50 лет. Просто замолчите, успокойтесь и сделайте вот так. Что я делаю? Я обращаю внимание сюда, вместо того, чтобы обращать его вот на эту бессмысленную мозговую деятельность здесь, на перебирание всяких идей. О, да. Нет, просто успокойтесь и прислушайтесь. Вот здесь, как это произошло со мной в тот вечер, как я вам уже рассказывал, когда я приехал в университет Орла Робертса. Что я буду делать, что я буду делать? О, Бог, о, Бог. Я подумал, интересно, может, он скажет что-нибудь, если я просто послушаю. И это прозвучало настолько громко. Кто-то может спросить, вы действительно это услышали? О, да, это услышали даже мои брови. Это не был слышимый голос, но это было больше, чем слышимый голос. Господь сказал, «Наконец-то! Встань!» Нет, «Наконец-то! Я и слова не мог вставить!» Я сидел там. Что ж, понимаете, от всего моего говорения на иных языках не было никакой пользы, потому что я делал это в страхе. Но я сказал, «Я закроюсь в той комнате». Я сказал это верой. Я тогда не осознавал, что я делал. Я ничего не знал о вере. Но я понимаю, где Господь подвел меня к этому, и я сказал это. Я сказал, «Глория, я закроюсь в той комнате, и я не выйду оттуда до тех пор, пока не получу свой ответ. Если нужно, я пробуду там всю ночь». Я просто упал на пол. Но когда я замолчал, Господь сказал, «Встань на ноги твои!» Он заставил меня встать по стойке смирно. Господь сказал, «Я послал тебя сюда, и я позабочусь о тебе здесь». Пришла вера. Мне хотелось, чтобы побыстрее наступил следующий день, чтобы поехать и зарегистрироваться в университете. Еще 20 минут назад я вообще не мог представить, что я буду делать. Этого не было у меня в голове, но оно было здесь. Оно было здесь. Почему? Потому что он там. Он там. Впервые в своей жизни, уже на следующий день, я находился совершенной воле Божьей. Я подал документы в университет, и, как вы знаете, как сказала Глория, я был самым старым первокурсником в мире. Мне было 30 лет, но, о, мои дорогие братья и сестры, в первый день занятий, и это было в январе, в Талсе, в Оклахоме, Скорость ветра была 50 километров в час. В то утро я встал настолько рано, что университет еще даже не открылся. Всю свою жизнь я бежал от школы и от учебы. Я не хотел иметь с ней ничего общего. А тут я приехал в университет настолько рано, что не мог в него попасть. Я зашел в лестничный колодец. Где ветер был не таким сильным, я сел там и просто молился Богу, поклонялся Богу. Я здесь, Иисус, я здесь. Слава Богу. Аллилуйя. Я был банкротом, у которого не было денег даже на внимание. Но мне было все равно. Впервые в своей жизни я находился в воле Божьей. И я делал все, что я только мог делать на уровне духа, души, тела, финансов, чтобы оставаться в ней. Слава Богу! Я оступался и ошибался, но пока у меня довольно неплохо получалось оставаться в ней. Слава Богу! Потому что Бог помогал мне. Это желание моей души быть в Его совершенной воле. Ходить там и жить там, и иметь там жизнь. Слава Богу! Аллилуйя! Но, брат Копланд, вы даже не представляете, чего вам будет стоить находиться в воле Божьей. Если вы будете разговаривать со мной таким образом, то вам лучше собраться с духом, потому что у меня есть некоторые ответы на это, и я не буду здесь таким уж добрым. Дороже всего это находиться вне воли Божьей. Вот это действительно будет вам чего-то стоить. Аминь. Придите к тому, когда нет двух воль, вашей и Божьей, есть только одна воля, Его, и она выражена в этой книге. Слава Богу! Это местописание не отступало от меня всю эту сессию. Слава Богу! Но вот сейчас самое время для него. Не закрывайте это место в четвертой главе Марка. Если мы и вернемся назад, то вернемся именно к нему. И откройте 1 Иоанна. Послание Иоанна. Первое Иоанна, пятую главу. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Давайте прочитаем 14 стих. Он говорит здесь о вере. Иоанн начинает пятую главу со следующего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. И, о, поймите это. Поймите это. 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его...» Позвольте мне прочитать это следующим образом. «И вот какую уверенность, вот какую веру мы имеем в Него, что когда просим чего по Слову Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили...» Знаем мы то, что получаем, просимые от него. Слава Богу, мы знаем. Мы знаем что-то. И там, в 4 главе Марка, идя дальше, вы доходите до 18 стиха. «Посеянные в тернии» означает «слышащих слово». Тернии означает слышащих слово Терни это заботы. «Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплода. Вернемся немного назад, потому что это то, что я хотел до вас донести. Это то, что Господь хотел, чтобы вы увидели. Обратите внимание на тех, к которым пришла вера. Они тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корни и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или обижаются. Они обиделись. Скажите, обиделись. Они обижаются. Выходят из любви. Это сразу же убьет вашу веру. И наше время подошло к концу. До следующей встречи. Спасибо вам за то, что вы были такими внимательными. Аллилуйя, я люблю вас. Всем своим сердцем. И помните, что Иисус, Господь, Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Это возможность ответить на то слово, которое вы слышали на этой неделе. Послушайте, что говорится в шестом стихе шестой главы послания к Галатам. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это ваша возможность ответить в вере на то слово, которое вы услышали. Я знаю, что многие из вас являются партнерами с этим служением, и мы хотим, чтобы вы знали, насколько мы благодарны за вас. Мы благодарим Бога за вас каждый день, мы провозглашаем над вашей жизнью мы провозглашаем благословение над вашей жизнью канаты Глория Копланд молятся за вас каждый день я знаю что многие из вас видят чудеса мы получаем свидетельство о том как ваше семя посеяно в это служение открыло двери для того чтобы бог мог работать в вашем доме в вашей семье в вашем бизнесе в вашем служении возможно вы смотрите нас сейчас и вы пока еще не являетесь партнером с этим служением я вдохновляю вас сделать следующее придите перед господом и узнайте хочет ли он чтобы вы каким-то образом помогали Кеннету и Глори Копланд проповедовать это бескомпромиссное Слово веры по всему миру. Если Бог хочет, чтобы вы как-то в этом участвовали, то не упустите эту возможность, присоединяйтесь. Вам нужно помогать кому-то, кто проповедует Иисуса. Это ответственность каждого верующего, поэтому присоединяйтесь. Если не к нам, то кому-то другому. Говорю вам, Бог хочет, чтобы вы где-то в чем-то участвовали. И когда вы сеете, если вы заметите, когда мы собираем пожертвования на этих передачах или на собраниях, мы никогда никому не говорим, сколько давать. Почему? Это не между вами и мной. Это не между Кеннетом Копландом и вами. Это между вами и Иисусом. Определитесь в своем сердце, сколько вы хотите посеять. И Бог будет верен своему слову, и это принесет урожай в вашей жизни. Отец, мы благодарим Тебя за пожертвование наших телезрителей. Мы называем их благословленными, переживающими умножение все больше и больше. Их... И их детей. Я провозглашаю сегодня над вами, что всякое дело рук ваших преуспевает во имя Иисуса. И не забывайте, что вы можете совершенно бесплатно посмотреть эти передачи с братом Коплендом за последние две недели на нашем сайте kcm.org.ua. Как всегда говорит моя бабушка Глория, Иисус всегда приходит на школу исцеления, поэтому если вам нужно, чтобы что-то в вашем теле пришло в соответствие, со Словом Божьим, наша школа исцеления является для вас отличной возможностью питаться тем, что Бог уже сказал о вашем исцелении. До новой встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.